Как-то так остается сделать перелив заделать вот эти отверстия через них поднимали тут не на ушах кольца только крышки на ушах и дно вот, заделать эти отверстия пройтись стыки изнутри растворчиком и наделать дополнительных отверстий на кольце сливном куда будет уходить уже вот там на нижних первом, втором, наверное. Вот. Засыпать все это дело щебнем. И, и будет красота. А, ну еще сделать подъемные эти доборные кольца из кирпича. Выложить <coughs> под уровень земли. Тут у нас дорога выше. Поэтому здесь будет засыпаться еще сантиметров. Наверное, 40-50 выше колец выше того что сейчас есть уровень такие пироги